Всем привет! В этом видео я покажу, как в SolidWorks сделать модель водосточной трубы. Я уже создал пустой документ детали и теперь на плоскости спереди нарисую новый эскиз. Труба у нас будет состоять из нескольких сегментов. Давайте вот так вот сделаем. Здесь давайте поставим везде разные расстояния, пусть здесь будет 150 миллиметров здесь 200 здесь 250 и здесь пусть будет 300 проставим углы пусть здесь будет угол 150 градусов а здесь пусть будет угол ну не знаю там 130 градусов вот таким вот образом так первый эскиз у нас э, готов Давайте чуть подправим здесь наверное, побольше поставим 140 И теперь на плоскости сверху нарисуем окружность. Это у нас будет диаметр трубы. Пусть он будет 150 или 100. Это 120 миллиметров, 120 миллиметров. Ну и теперь бабушкой по траектории делаем вот такую заготовку. При помощи элемента оболочка убираем. Торцы и у нас остается пустотелая труба. Так, труба у нас готова. Торцы мы убрали, внутренняя поверхность тоже. То есть инкостенная труба. Теперь нам необходимо для того, чтобы ее изготовить из листового металла, сделать разрыв. Также на плоскости сверху я нарисую новый эскиз. Пусть здесь будет ширина 1 миллиметр, ну, Собственно говоря, этого вполне достаточно. И теперь э, при помощи инструмента «Вырез по траектории» мы выбираем опять же первую траекторию. Вот эту, эскиз 1. И у нас получается вот такой вот вырез. Так, отлично. Теперь нам необходимо разделить это тело на 4 отдельных сегмента. Мы берем... Э, Справочную геометрию и добавляем несколько плоскостей. Итак, три плоскости готовы. И теперь разделяем наше тело. Вставка элементы разделить. Выбираем три плоскости. Разделить детали. Здесь выбираем все элементы. И щелкаем ОК. Да, Нужно снять э, галочку «Абсорбировать вырезанные элементы». Да, вот все хорошо. То есть у нас получилось 4 отдельных тела, которые мы сейчас преобразуем в листовой металл и сделаем сборку. Теперь я выбираю первое тело и при помощи команды э, вставить в новую деталь выбираю пустой шаблон детали и здесь можно выбрать имя ну например пусть бы это будет один так, и сохраняем ненужную э, телом я удалю и вот у нас получилась вот такая вот заготовка которая ссылается на нашу базовую деталь то есть то же самое мне необходимо проделать со всеми этими телами. Но все четыре э, тела я сохранил в четыре разные детали. Они все ссылаются на э, заготовку нашу труба, под названием труба. И теперь нам необходимо преобразовать это твердое тело в листовое. Для этого я использую команду сгибы, выбираю кромку и ставлю радиус сгиба. Ну пусть да, это будет один миллиметр. Щелкаю ОК. И вот наше твердое тело теперь преобразовано в листовое. Мы можем посмотреть на его развертку. Вот как она выглядит. И, собственно говоря, то же самое необходимо сделать со всеми э, получившимися деталями. Итак, все, тела, э, все твердые тела преобразованы в листовой металл. И теперь я сделаю из этих э, листовых деталей сборку. Создаю новый файл сборки и перемещаю сюда первую деталь. совмещая исходные точки, она у меня осталось зафиксированной, и, собственно говоря, точно так же перемещая все оставшиеся детали. Так как у всех этих деталей исходная точка лежит в одной точке, потому что они созданы из базовой детали, то здесь очень легко сопрягать по базовым плоскостям. Даже можно по исходной точке это делать. Добавляем новую деталь и точно так же по базовым плоскостям сопрягаем с уже имеющимся или сопрягаем с базовыми плоскостями сборки. И вставляем последнюю четвертую деталь. И делаем абсолютно точно такие же действия. Плоскость спереди да, с плоскостью спереди. Плоскость справа с плоскостью справа. Плоскость сверху с плоскостью сверху. Так, сборка у нас готова. Она состоит из четырех деталей. Тела этих деталей, в свою очередь, ссылаются на ту деталь, ту базовую деталь, которую мы построили в самом начале. Ну и теперь, а, самое главное, для чего же все эти действия были произведены? Для того, чтобы при помощи базовой детали очень легко менять конфигурацию а, деталей из листового металла и, соответственно, конфигурацию сборки. Открываем а, нашу базовую деталь и давайте поменяем эскиз а, вот этого пути. Ну, давайте здесь поставим, например, другие углы, например, 120 градусов. Посмотрим, что будет. Так. И здесь давайте поставим не 140, а, допустим, я не знаю, ну давайте также 110 градусов поставим. То есть у нас э, колено стало на вот такой вот конфигурации. Теперь посмотрим на сборку. Как видите, сборка тоже э, перестроилась, и все детали также перестроились. То есть сейчас мы посмотрим на развертку этой новой детали, точнее старые детали, на новую развертку старой детали. Вот так то она выглядит. С таким способом очень удобно строить подобные изделия, например, какие-то маршруты труб, например, которые невозможно построить или неудобно строить при помощи инструментов маршрута. Там и досточные трубы, какие-то колена, не знаю. И данный способ очень здорово экономит, времени, экономит время и силы. То есть не нужно нам подрезать углы, не нужно там нам делать развертки. Здесь делается все автоматически при изменении конфигурации только одного лишь эскиза. Если мы меняем один эскиз, меняется полностью вся сборка. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!